«Привет, пацаны! Меня зовут Виталий. Хочу рассказать про тренинг Валерия Юрьевича, который сыграл в моей жизни немалую роль. Пришел я потому, что хотел построить отношения с девушкой, найти свою единственную. Я пришел потому, что очередные попытки понравиться одной девушке провалились. Я был в отчаянии, так как за всю жизнь так и не мог добиться взаимности в чувствах к девушкам. Все, кто мне нравился, я был не по душе». Не привлекал в процессе этого тренинга я обрел в лице валеры друга он придал мне уверенность в себе не только за счет заданий но и за счет внешнего вида одежда прическа гигиена мотивация к действиям здесь я научился общаться с девушками так чтобы они понимали что с ними не просто друг а потенциальный парень на меня не смотрели как на приятеля Расценивали выше, как мужчину. На этом тренинге я научился вызывать у девушек влечение. Так называемую искру в их глазах. Очень важно, что в общении заинтересована именно сама девушка. Этот тренинг помог бороться со страхами, ставить цели и реализовывать их, стремиться к саморазвитию, быть уверенным, во всех сферах своей жизни будь то семья, друзья, работа, девушки был момент тренинга, когда я думал уходить ведь получал много отказов от девушки но Валера выявил что я делал не так и продолжил обучение я потратил немало времени чтобы у меня все получилось приходилось отбрасывать свои дела на второй план но что но это того стоило сейчас я нашел свою девушку и мы очень счастливы переходите к валерию юревичу вас проведут до результата как меня